Ну, сборная Казанского федерального университета по хоккею и шайбе она является основным фаворитом данного турнира. Надеемся, в этом году мы также покажем очень хорошую и достойную игру. Студенческая команда Казанского федерального университета собрана преимущественно ориентируясь с пяти подразделений. То есть основная масса это институт геологии, институт управления экономикой и финансов. Ну,